с любовью из моего домика в деревне. Я сегодня хотела ответить на вопрос моей подписчицы по поводу того, что она мне написала. Если бы у вас не был такой там, хороший дом, то вы бы не показали. То есть вы очень хорошо живете. Но по поводу объемов моего дома, конечно, он не очень большой. Есть ну, очень большие дома и совершенно по соседству с нами. В общем-то, ну, что-то такого особенного, я не знаю. И потом, э, важно, где... А, она еще сказала, если бы это было очень плохо, то вы бы не показали. Э, я хочу сказать, что, конечно, мы не живем ни в брянских лесах, ни в смоленских, э, где-то таких глубинках, или в Твери, или в Пскове. Конечно, нет, это не север. Э, мы живем в достаточно цивилизованной, во-первых, республики. То есть республика Татарстан э, на сегодняшний день это, конечно, очень э, быстро развивающийся. Там, есть, там, где газ и нефть, конечно, люди живут получше, нежели в других местах, где нет промышленности. Э, наша деревня находится совершенно близко, это буквально в 10-15 минутах езды от э, большого промышленного города. Вы все знаете КАМАЗ, то есть производство КАМАЗов. Вот я живу здесь, близко, не в районе набережных Челнов города, а близ Набережных Челнов. Имеется город, называется Нижнекамск, по производству грузовых шин для КАМАЗа. Это первый поставщик. Наш город, Шинный завод города Нижнекамск, это первый поставщик шин на камазы набережных челнов и в городе нижнекамский и я жила здесь и собственно говоря в районе сейчас живут с 1967 года тоже более 50 лет город в котором ты живешь это промышленный город то естественно что все вокруг этого города завязано к нему. Получается, что Нижнекамский район он работает полностью на. Он работает на город. Это животноводство, сельское хозяйство, зерноводство. Естественно, все работает на город, на его промышленность. Понимаете, кормить народ города надо, а кто будет? Вот в районе, районные поселения, которые вокруг этого города созданы. Сейчас мы живем в населенном пункте поселковое поселение района. Здесь был когда-то совхоз, он назывался Нижнекамский, сейчас его нет. Это был один из крупных совхозов вообще района. И естественно, что сейчас его нет, но организовано другое предприятие. И естественно, что в этом совхозе... Строились приличные дома, давались участки людям, они начинали строить, был огромный-огромный совхоз. Естественно, что здесь такие большие дома, такие большие постройки крупные, Ну, чему тут удивляться, все завязано вокруг, действительно, того города, около которого находятся эти деревни. И вообще Татарстан сам по себе это республика, где очень неплохо живут люди, даже в сельских населенных пунктах. Огромные дома стоят, если вы подъедете. Такой у нас есть город Альметьевск. Это город нефтяников. Просто такие огромные поселки, коттеджные, свои дома. Мой домик, сравнить с какая-то мелочь, вот понимаете, ну не тяньке, сами думаете, да, там вокруг дома идут мраморные плитки, в доме тоже, ну все, там я была в одном доме, просто ахала и смотрела, как это делается, и по поводу нашего поселения, здесь живет, 3,5 тысячи жителей. У нас имеется своя школа, детский сад, фельдшерско окошерский пункт, дом культуры. В общем-то все очень цивилизовано. И я хочу сказать о заботе все-таки жителей Татарстана для сельской местности. Приезжают мобильные станции, например, сделать жителям села прививки по гриппу, сделать рентген, какие-то вот Такие дни присылается СМС, людей оповещают, и в течение трех дней, например, стоит эта мобильная установка по рентгену, мы пришли, сделали рентген, все, без проблем абсолютно. Вот. Точно так же сделана была прививка от гриппа. Подъехали, СМС разослали всем, сейчас телефон у всех есть, все, без проблем абсолютно. Поэтому я действительно не вычурно говорила о своем доме, что он у меня не очень большой, ну, сделаю несколько фотографий для того, чтобы вот прям заеду сейчас на улице, просто сейчас уезжаю, в машине, и если я поеду сейчас мимо, я обязательно покажу, вот даже на нашей улице Заречной, несколько домов, но ну, они очень большие, там и живут, конечно, чуть побольше народу, нежели мы живем, потому что сейчас ведь тоже дорого отапливать, и газ, все, у нас стоят счетчики, стоят счетчики на воду, на свет, ну, все... На все у нас имеются счетчики. Все цивильно, скажем так. Ну и еще по поводу того, что я бы, например, конечно, жить, вот как есть там как канал, я даже не помню название, где женщина сама рубит стены, прорубает двери. Я нет, я не готова к таким женским подвигом, извините меня, я чувствую себя женщиной, и мне этого не надо, скажем, да, вот, а по поводу скотины, какой мы держим, у нас есть куры, вот сейчас освобождается у нас хозблок, мы хотим туда, ну, планируем, планируем, чтобы у нас были кролики и просто для диетического мяса и бройлерные куры, вот, а другого чего-то там типа свиней, свине или там коров хотя у нас соседи держат телку, телку, вот, и они зарежут если мы берем мясо у них но ну, все вкусно хорошо так, но мы не держим мы не держим но только куры у нас так что такая у нас живность надеюсь я ответила но мне конечно, было очень грустно это ну, типа я хвалюсь нет я не хвалюсь показал как может быть кто будет начинать строить дом то можно и в таком маленьком доме жить уютно, комфортно, радоваться жизни. Я рассказала о том, что мы действительно живем в очень хорошем населенном пункте, достаточно цивилизованном. Приезжайте к нам в гости, и вы увидите, что здесь у нас замечательно. Perfect! Perfect!